Стражители, тактильные, зрительные, слуховые, в виде приятных ощущений, покалывания. Ситры. Evet. Snap. задание все что мы сегодня проходили все повторите дома и на следующем уроке мы с вами изучим что